владимир Егорьевич, а если сразу открыть нужные летки либо развернуть корпуса для облета пока семья будет целостной для того чтобы пока будут воспитываться маточники Потом при разделении уже летная пчела поделилась на нижний литок, например, и на верхний, который будет развернут на 180 градусов, например. Ну, для этого изначально должны быть литки уже вверху. Раз такая конструкция улев есть, почему бы с весны не стартовать, чтобы семья уже накатывала? дорогу летная пчела и наверх и на низ, тогда не будет никаких проблем, даже если развернешь на 180 градусов. Ну а так, ничего страшного, работает и сработает. Я же говорю, что я разворачиваю в основных семьях, слетает вся летная, остается одноуливая, и то работает. Ну тут можно сформировать больше дать рамок печатного расплода, заблаговременно сформировать так, чтобы семья была готова к этому, к обгулу маток. Ничего, тема работает. Пускай человек пробует. Все это проверено, обкатано. Единственное, больше колотнечи будет. Что там нужно подсиливать будет. А так обгуляется. И вверху обгуляется, и внизу. Я этим занимался, делал. Просто сейчас пришел вот к такому более универсальному методу и более практичному. Так, слушаем дальше. Владимир Егорович, вот если я выбрал, допустим, для себя семью-воспитательницу, но в последний момент она перешла в райовое состояние, могу ли я ее еще использовать как семью-воспитательницу? Спасибо. Почему бы нет? Конечно, смотрите только на матке сделаете отводок на старой, а запустите эту безматочную семью вашу на воспитание личинок. Все работает у меня в большинстве случаев так получается. Спасибо. Владимир Егорович, еще такой вопрос. Как мне, как увязать? Вот если, допустим, я делаю отводки на старых маток, но они получились до еще цветения акации. И как это увязать с изоляцией маток? То есть, получается, матки изолировать уже в отводках? Так что ли? Ну, если вы отводки сделаете до акации, то понятно, какой из него медовик будет. Я вообще-то, если двухматочная семья у вас работает, и вы планируете взять и акацию, сделать отводок, значит, на одной матке верхней делаете отводок. Двухматочная отводка у вас не получится. Тем более, если семья по силе так не особо. А ту матку закрываете в изолятор там. И все, вы получите товар. Прецедент рабочего состояния будет плодная матка, закрытая в изоляторе. Получайте акацию. Если у вас ситуация взрывоопасная такая, что это после выпуска маток, но она уже роится редко, бывает, выходит, даже маточники разрезает. Если все же будет ситуация роения после выпуска матки, после акации, день акации, вы эту матку, на ней делайте отводок, только уже не на эту ставите, которая, с которой она работала в паре, оставите в стороне, формируете отводок, на него ставите тоже, такой же, со стороны, где-то чужой отводок. Уходит летная пчела по своим ульям, и вы через сутки объединяете их, ставите разделительную решетку на, низ, на нижнюю семью, на нижний отводок пленку, ставите семья на себя, отводок на отводок, старые матки, абсолютно чужие, но безлетные пчелы, и вы их объединяете точно так же, с таким успехом они будут работать у вас двухматочным до конца лета. То есть вариантов предостаточно. Если вы хотите взять хорошую окацию, оставляйте нижнюю матку. Нижняя была ущемлена в развитии все. Все привилегии были для верхней. Там хорошо она сеяла, там корма, там услуга, обслуга. Поэтому на ней делайте сразу. Она быстрее всего будет входить в его состояние. На ней делайте отводок на верхней матке. А нижнюю в изолятор. Все вы берете. Практически семья не сильно пострадает от такого небольшого количества. Раствода, который вы выделите для одной матки. Если для двух маток... Вы будете делать, ну, формировать двухматочный, то вы, конечно же, там ограбите семью на расплод, на молодую пчелу. А так у вас будет хороший вариант. Сезон еще впереди. Вы на одной делаете рядом отводок, а на второй, потом после локации, формируете такой же, что и отводок, только в стороне двухматочный с другой чужой. Но только без лётной пчелы. Все будет среди лета. Объединять семьи можно весной. первые 2-3 недели любые абсолютно семьи объединяются без проблем в старт. Уже если это касается лета, можно объединять абсолютно любые семьи на протяжении всего лета, но только таким способом, как я сказал. Поставили, летная ушла, все объединяется. Молодая, старая со старой, молодая со старой, без проблем. Так что вот такой вариант может вам пригодиться и понравиться, для того, чтобы хорошо было. И отводок еще успеет развиться, там между ними симбиоз, потом включите содружество между отводком, когда вы пустите матку. И будет у вас хороший дуэт, хороший дуэт рабочий до конца сезона, удвоенный. Большое спасибо, хорошая информация, спасибо. Вечер добрый, Игорь Ленинская область. Владимир Юрьевич, а вопрос такой, пользуетесь ли Вы прививочным ящиком, если да, то как вы его формируете? Так, уточните, что значит прививочный ящик, имеется в виду стартер? Ну да, стартер, но именно отдельный, сборный получается. Ну я знаю, туда стряхают и молодую пчелу со всех семей, сколько там не жалко. И дают туда. Никогда не, не пользовался и трата времени. Во-первых, если, если это касается вывода маток, то там за количеством гнаться нет смысла. Потому что в семью воспитательницу лучше несколько серий запустите. Каждые пять дней можно запускать очередную серию на воспитание маток. Только запечатали маточники, можете ставить сразу следующую. Никакого смысла нет возиться с этим стартером. Если уж стартеры делать, я делаю жесткий старт. Матка внизу, разделительная решетка, сверху воспитательное отделение. Туда ставится проявочная рамка. В конце дня до конца дня за день поднимается группа кормились дополнительно к этим личинкам затем на ночь закрываю пленкой это жесткий старт до утра они принимают как в том же в вашем вот этом ящике абсолютно не нужен лишний штат держать ничего не дает а на утро они приняли там полное сиротство приняли количество увеличенное ну количество Количество увеличивается на прием. И на следующий день с утра к обеду снимаете пленку, ставите воспитательный этот отдел корпус на матку и продолжается воспитание уже принятых, принятых в жестком безматочном старте, вот таком перекрытым пленкой. Но при выводе, при воспитании маток, личинок на маток, там за количеством гнаться нет смысла, а тем более формировать вот эти стартеры. Конечно, на промышленных, мотководных хозяйствах там применяют. Есть смысл, есть специально там целые пасеки воспитательниц, соответственно, на них помощницы снабжают молодое пчело и стряхают. Там, да, там эти ящики, стартеры, финишеры. А на, ну, я не знаю, я на своей пасеке, у меня было 200. Ну, никакого, никакого смысла. Вы можете одну семью обкатать, я сказал, вот эти пятисерийные, пятидневные серии, можете их наставить, посчитайте, сколько за три недели у вас четыре серии по 20 маточников хватит еще и соседу нагрузить. Ну пока, молочок, еще еще один вопрос. Вы перед тем, как начинаете собирать маточное молочко, я так понимаю, ну полосками, то это вы раскачиваете ну, семью, то есть получается обычные э, ставите э, прививки, да, чтобы они там ну, начали лучше брать, а потом уже ставите эти полоски длинные. Вы о полосках, каких сейчас говорите, вот этот китайский вариант, ленточный, да? Да-да, именно о них. Ну вы знаете, я имею... Никогда не пользовался. У меня целый мешок этих полосок. Вот куда не поеду, там презенты мне дают, где ремонентом торгуют. Раз попробовал, но мне не понравилось. Во-первых, там днище, я как-то говорил, днище плоское. И, ну, возможно, я уже и восками их облюблял. Ну, не пошло, не, короче, не пришлось ко двору. Поэтому я их не, ими не пользуюсь. Самое... Главное достоинство, вот в технологии именно по что касается мисочек использовать БУ. Вот сейчас у меня в подвале находится там сколько их, ну короче все весь мой запас, все комплекты находятся в подвале для хранения, ну, от моли. Сейчас я их буду выносить и ставлю эти БУ мисочки на обработку обмазываю кристаллизованным медом, чтобы она подольше пчела находилась на этих мисочках, вылизывала мед, вылизывала эти мисочки, все, и я их забираю для запуска в работу. Если хотите сразу рвануть со старта весеннего без вот этих вот предварительных каких-то там премудростей, значит держите в запасе обязательно. Бушные быушный комплект мисочек. пускай это будет не восковые, пускай это будут пластиковые, но не должны в зиму то есть на конце на конец сезона они должны быть вырезаны в семьях и затем отполированы и затем поставить их на хранение весной снова запустить в любую семью неважно это в ту же семью воспитательницу где будете собирать молочко или будущих маток воспитывать или же в другую семью, абсолютно без разницы, кто ее отполирует, эти мисочки. И тогда у вас без пробуксовки, без каких предварительных стартов сформировали семью воспитательницу, даже с маткой, то есть полноценный режим семьи воспитательницы, это когда матка в нижнем корпусе, решетка и вверху прививочная планка среди открытого расплода и перги. Ну, пускай первый прием будет не там 90%, пускай это будет даже 60-70%. Ну и все. Раз такой прием уже есть, а вам прием даст именно то, что мисочка уже была использована. Нулячу поставить. Вот почему, кстати, пчеловоды исходят с дистанции. Вот, да, проявили интерес, вроде хорошо обзавелись этим инструментарием. Начинают с нуля. проверили личинку, ставят семью-воспитательницу, ноль приема. Одна, две, ноль приема. Понятно, что нервов не хватает, значит, что-то не получается, значит, это не его, и бросают. Нулячие мисочки, даже раскачанная семья-воспитательница, раздоенная уже, и то поставь туда нулячие, будет минимальный прием. Поэтому я всегда вот эти вот свежие мисочки, новые, Хоть восковые, хоть пластиковые, уже докомплектовую в процессе сезона. Не сразу полностью. Бывает, когда я сразу полностью, если три планки у меня стоит две планки ушные, а третью ставлю нулячью. Бывает, что полностью стопроцентный прием на этих бэушных и ноль приема на, этих, на этой нулячей. Но я перестраховываюсь тем, что у меня есть... В работе две планки, там, 30-40 штук, откуда я буду брать товар. А там просто, просто стоит, ну, трачу время, конечно, на перенос личинок. Ну, ничего, обкатается временем, и через пару-три серии будет она уже работать, так же, как и эти бэушные. Так что никаких лишних движений, никаких стартеров, никаких вот этих предварительных э, раскачек. Все нужно увязывать вот с логикой. То, что работает, и поменьше, чтобы желание было заниматься этой темой в интерес. Значит, никаких надстроек, никакого лишнего штата фуражиров, четих, блин, заговорился уже, стартеров, а только финишеры. Никаких специально Отдельных семей где-то группы держать, чтобы личинок давала Эти группы, какие-то молодые матки. Все у вас на пасеке. Вы сформировали отводки на старых матках, они вам будут давать личинки минимум месяц. В идеале сеять. Рамка брусок от бруска. Пока в хорошем состоянии будут давать отводок на старых матках, вам рабочий материал прививочный. Тут обгуляются в этих семьях уже матки молодые. Уже здесь будут давать вам, пожалуйста, там столько его вот добра. Были первые годы, проблема была с приверочным материалом, потому что где брать, ну, не было темы, не было технологии, а так все. По советам, по почтениям, пальцем в небо. И сработало. Практика. Терпение и не бояться не искать где-то готовую технологию. Просто сам сел, попробовал один-два. Что-то не получается, не запускать сразу много семей, несколько, пускай это будут тренировочные. И в рабочем состоянии, в матке, в, рабочем, ну, в полноценном состоянии, чтобы вы при случае медосбора ничего не потеряли. Она будет у вас работать хоть, матрич, хоть на маточном молочко, хоть пойдет нектар, будет работать на пронос нектара. Так что все, по-моему, сказал. Если что, уточняйте вопрос. Да, еще один вопрос. А вы, получается, помимо того, что ну, очищают мисочки сами пчелы, вы их там, ну, обработку никакую не делаете? Там очистку, там дезинфекцию, ничего, там? Да? да ничего подобного. Лучше дезинфекции, чем сама пчела, никакие дезинфакторы вам не сделают. Просто даете изначально... Желательно может же сиропом, а лучше кристаллизованным медом, чтобы пчела подольше его выбирала, подольше находилась на самой мисочке, подольше выбирала из мисочки этот кристаллизованный мед. Соответственно, она по своей природе, когда убирает мед, она ее чистит. Просто автоматически это заложено в самой процедуре. Раз она что-то выбирает, или личинка, или пчела вышла молодая, она сразу заходит туда и чистит. Или же она мисочку. Если там что-то было, какая-то сладость, она обязательно туда и выбирает и будет ее чистить. Это все, все в комплексе. у меня еще вопрос по трудном гомогенате. Есть ли у меня такая ситуация, что, что некоторые семьи готовы для того, чтобы им поставить строительную рамку, а некоторые еще не очень сильные? Хотелось бы все это сделать за заход по всей пасеке. Можно ли мне, например, пожимать гнезда этих слабых слабших семей и отдать, допустим, медовые и медово-перговые рамки в другие ульи? Или лучше подождать и позже поставить у этих слабых семей строительную рамку? Конечно, лучше подождать, потому что строительная рамка, если она больше по площади, чем способна обслужить личинка, кормилица, то есть пчела-кормилица, этот э, трудневую личинку, значит, там появятся очаги аскосфероза. Был ролик перед этим. Первое Первая причина появления этих небольших участков, небольших ячеек, ячеек в небольшом количестве аскосфероза, и именно на трутневом расплоде, это первый сигнал того, что семья уже на пределе своих энергетических возможностей. Если продолжать не принять меры, значит дальше споры перебрасываются на пчелиный расплод и все. Это беда. Это будет аскосфероз. Поэтому подождите. Распределите по группам. Самые сильные выделили, дали сегодня. Те, которые послабее, дали через пару недель. Ну, желательно, чтобы при сборе, при производстве гомогенатов вы использовали май и середину июня. Ну, полностью может быть июнь. То есть, раевая пора. Когда семьи охотно выкармливают трутня. Потому что летом, уже в середине лета, июль месяц, там будет так. Поставили строительную рамку, засеяла матка, открывая через время там решетка. Могут вообще не засеять, а могут половину выбросить. Начинает уже семья все переходить в фазу подготовки к накоплению кормов в зиму. Поэтому использовать для производства гомогената только роевую ситуацию. Пора. Середина мая – в этом году, может быть, раньше, даже сейчас он может к концу апреля уже запускать. Всеми там такие. И пока роевая пора, пока семья будет воспитывать трудня. Хоть строителя рамки, хоть стихийные застройки будут, это ее все. Там ним прет, его не, никуда не уменьшишь, не спрячешь. Так что сделайте вот так. На две группы разбейте и отреха подальше. А то не захочешь потом и гомогената, если. Нарвился на скосфероз. Так, обращаюсь персонально. Василий Федорович, Желтые воды. Ну, время. Специально для вас держим эфир. Паузу. Подключайтесь, не стесняйтесь. Христос воскрес. Владимир Юрьевич. Вот у меня есть семьи, которые... Вот, вроде пчел-то не очень, а меда смотришь нормально. Все рамки в меде. А есть семьи, которые пчелы очень много, так как у вас, например, а меда нет. С каких можно лучше бы вывести отводки для разведения пчел Ну Для селекции, я так понял. Какую взять группу, какую взять породу, какую ситуацию выбрать в паритеты? Ну, вопрос у меня, почему, может быть, не быть в сильных семьях меда, Потому что там много расплода, его нужно кормить. Если бы если ситуация по расплоду была одинаковая, допустим, и там нет расплода вообще, в слабой семье и в сильной семье нет расплода вообще. И сделать сравнение. И слабая дала бы пересчете там по рамкам больше. Вот тогда да. Но если в сильной семьи на момент медосбора открытого расплода, там пол, полулья, то понятно, что там несмотря на большое количество пчел, меда будет меньше. А может и связано с породой. Поэтому как-то надо вам промониторировать ситуацию и узнать, в чем причина. Пародия ли в медово такая медовая семья, матка, которая дает больше. Или может чисто ситуить это по ситуации, сложилась так, обстановка. Я знаю, я в этой теме работал. Как можно корпусная система только знали, что наращивали силу, наращивали силу, весь сезон наращивали силу, на конец сезона 4 корпуса стоит ни меда, ни пчел в зиму потом. Но зато все лето наращивали. Так что определитесь, как там у вас промониторьте картину сделайте, вынесите вердикт, по какой причине слабшая семья принесла больше меда сильной. Может быть именно по тому, что я сказал, по наличию расплода открытого. дарю наверное еще по наличие расплода потому что было где-то так 16рамок расплода 15 ну знакомая картина она кстати нас преследует я протоптался лет 10 на месте вот по этой причине только и развивался только и наращивал но появился изолятор и все стало на свои места так, слушаем дальше. Хотелось бы уточнить, как сказал ну, наш товарищ пчеловод, 16 рамок расплода. Я бы хотел понять, на 16 рамок, рамках расплод или 16 полных рамок расплода? Потому что физически, если 300 рамка, 8 рамок от бруска до бруска, больше никакая матка не засеет. Поэтому хотелось бы понять. Ну, где-то 14 рамок точно полных, а, а две рамки так не очень полных. Ну, на середину где-то на процентов, ну, на 60. А, а в общем двухкорпусном улее у меня 29 рамок. Вы просто посчитайте, у вас матка должна откладывать тогда пять тысяч яиц в сутки чтобы было столько расплодов. Посчитайте. В прошлом году работал, некогда было этим заниматься. В этом году, может быть, и посчитаю. Вот. Закрою эту матку в клеточку и пускай носят мед. Кстати, получается так, что ну, есть такое мнение, кто-то там когда-то изучал что когда идет хороший взяток и в это же время меняет тихой сменой матку, то, возможно, может быть, работать и старая одновременно, и, и молодая матка в гнезде. Ну, вариант. Ну, тихая смена – это вообще уникальная ситуация. И как раз вот то, что Вы и сказали. Старая работает и молодая пока не обгуляется. Работы. Наблюдал я такую картину на заре своего практического пчеловождения. И там, да, там просто идеал в чем. Старая матка сеет на ограниченной площади, пока молодая гуляется. Семья просто трещит, там и мед будет, и матку поменяли. Но ну, эта картина просто на, на зависть самому себе и так. Было так всегда, конечно, никаких проблем с не было. Ну пока молчат, тогда сразу же вопрос это самое. А вы практиковали вот э, э, тихую смену, ну из, из того серии того, что там где-то ножку поломать, да, или там крылышко там или так далее? Да нет, оно не срабатывает, это просто так у кого-то раз получилось когда-то. Ну может там Процентов, в процентах, 10 десяти случаях это и срабатывает. А вообще-то у меня тема отводки из отводков. Если кто обращал внимание на эту технологическую особенность. Так вот, для чего я делаю отводки из отводков? Вот когда второй раз, первый раз на старых матках сделал двухматочный отводок. Они отработали месяц, набрали хорошую силу при замене рамок. И я делаю, запускаю ее в безматочном. То есть делаю отводок из отводка также же на двух матках, а ее запускаю безматочно на маточном молочку. И вот этот отводок и затводка на старых матках, включая ему тоже инстинкт выживания, накопления, насколько он уже в состоянии с середины сезона до конца. И вот эти старые матки, выработав свой биоресурс, моторесурс по яйцекладке, в большей половине случаях идут на тихую смену. Какая-то одна из них обязательно пойдет на тихую смену. Вот в этом случае я стараюсь эти моменты не упустить и последние, последнюю серию в сезон запустить именно на тихой смене. А дает мне Тихую смену, маточники и тихой смены, вот такой вот отводок из отводка. Старая матка сначала рванула со старта весной, затем включила инстинкт накопления, когда отводок сделал, затем второй раз отводок из отводка. все она выработала свои репродуктивные способности на все сто И вот в этом случае, понятно, раз яичники начали затухать по активности, соответственно, и активность феромона – Снизилось. А как раз снижение активности феромона и первопричина с тихой смены. Что и происходит, кстати, с изоляцией от первые годы. Когда мы матку заключаем в изолятор, мы создаем ситуацию искусственно тихой смены. Слизывать вещества уже пчела не слизует, А феромон, если яичники слабо работали или скрытая патология, то пчела сразу определяет, она сразу бьет по активности феромона, пчела не ощущает запаха, то есть раз активно слабая, она не воспринимает через запах и на центральную нервную систему, обсуждали эту тему, и закладывает вещевые маточники. Так что это серьезная штука, тихая смена, и если у кого появляется семья, ну, хорошая была в работе, появились маточники, старайтесь их полностью все использовать для отводков. Оно себя оправдает. Действительно, у меня одна, одна матка, третий год. Так получилось, я на работе в воскресенье только я мог ну, под вечер быть свободный Но я взял ее, подрезал ножки, не помогает, подрезал крылья. Смотрю, не понял. в этом году в третий год пошла. Ну, думаю, в этом году уже поменяю. А они ее не поменяли.